Мы с рукоятками. Первые рабочие инструменты это камень и все, в принципе. А потом, со временем, кто-то додумался, либо какое-то племя додумалось, что можно камень с помощью ремешков, шкур, кишок привязать к палке. И зачем это? Это увеличивает производимость труда примерно в 10 раз. Теперь, можно рубать деревья очень легко. Когда сидело трое человек, камнями били по дереву, потом это дерево падало, а теперь может один, выгодно. А, также это повлияло на, на охоту. Теперь можно взять острый камушек, привязать его к палке длинной и идти охотиться на бумамонта. И не страшно к нему близко подходить, а то с камнем забить бумамонта очень сложно. А, ну так выглядела уже охота, намного красивее. <смех> <смех> ну, конечно без эксцессов. А, ну теперь можно будет на зуго тигра ходить э, с палкой и еще в чем плюс забыл сказать в чем плюс рукоятки у вас сломался сломался камень вам не нужно теперь делать по-новому каменное длинное копье теперь достаточно лишь изменить на новый камушек привязать его к этой же палке которую вы облюбовали и все идем уходиться дальше Эту картинку я добавил только из-за крутого сальто. Ну и, возможно, это дало огромные толчок, даже невозможно, а точно отдало толчок для дальнейшему развитию человечества. Дальше. Следующее изобретение — это лодка и весло. Древние люди были кочевниками, потому что у них жизнь была такая — собрали ягоды, Словили всю рыбу, убили всех животных, что делать дальше? Идти дальше, правильно, извините за тавтологию, подходим к реке, то есть подходит племя к реке, что делать? Плыть, а куда вещи деть? Окей, берем, срубаем дерево, топор уже, слава богу, есть, срубаем дерево, садимся на него, гребем, легко. Потом плоты, очень много вещей, которые нужно погрузить, погрузили, один минус, как плыть далеко от берега? На плоте берешь палку, толкаешься дно, но палку очень длинную не возьмешь, поэтому появляется на этом этапе весло. Но Для рыбалки достаточно было и просто какой-то палки, чтобы недалеко от берега половить рыбу. Ну, Современное. Со временем лодки ну, брали бревно, с него выдавливали все, все внутренности Человек туда садился, брал весло и плыл. Очень удобно, очень быстро, но очень долго занимает это все время. Затем, эволюция делает свои дела, начали делать лодки из кожи. Кожу натягивали, палочками укрепляли, получался каркас. Отлично, легкая лодка, которую можно взять и на плечо и отнести самому. Ну и так все пошло из-за этого и дальше. И сейчас лодки используются где угодно, даже в небе, ну, если бы древние люди это увидели, то они были бы очень удивлены. А, идем дальше, следующее, спички, спички, все знают что-то такое, все ими пользовались, но откуда же они взялись. Раньше огонь разжигали с помощью палочки, а палочку терли-терли, минусы, минусы это мозоли, очень долго, не факт, что получится. Это сплошные минусы. О! Кремень и кресало уже поинтереснее. По Это всегда влазит в карман. Метод производства довольно-таки прост, но не так и прост: железка объемов камушек, вылетает искри, попадает на труд. Труд раздуваем с помощью воздуха. Получаем огонь. И так было до среднего века. Вот в среднем веке появился кремень. Затем, в конец 18 века, некий Бертоле доказал, что огонь может быть реакцией химической. Например, с лекарной серной кислотой на бертолетовую соль возникает пламя. Выглядит это довольно-таки красиво. Если захотите повторить это дома, но я не рекомендую. Вот вам рецепт. Все, с того года... Вот, он доказал, что огонь – это химия, люди начали искать, ученые всего мира начали искать возможности это все сделать намного проще. И вот в 1812 году некий Шапсель изобрел первые самозажигающие спички. Деревянные палочки с головкой и серой бертолевой солью и каневари, она для цвета чисто. Вот уже первая спичка, прототип, уже похожая более на современное. Но один минус: они не они разжигались в солнечную погоду с помощью увеличительного стекла, а в плохую погоду с помощью серной кислоты. Ну, ой, так, то есть вот такое только спичка. А, в чем минус? Они очень опасны. Серная кислота. Когда разбрызгалась, она летела во все стороны, попадала на руки, глаза, неприятно, отказались от этого способа. Окей, потом смотрят, есть фосфор, давайте попробуем с фосфором. И вот немецкий Брандом, который открыл фосфор. А, но ну, Недостаток спичек фосфорных, они были очень ядовиты. Очень ядовиты, это белый фосфор, и рабочие на этих фабриках быстро умирали. Ну, и Менять рабочих очень невыгодно экономически. Мукей. А, белый фосфор не катит, давайте попробуем красный фосфор. Отлично. Но ну, Один минус, нельзя было зажечь красный фосфор об а, шероховатость, как в фильмах, там. нет, нельзя. А потом некий Батхер, Дбатхер извините, придумал смазать бумажку особым составом, которым чуть была бертолевая соль. Это уже немного напоминает наши современные спички. Этот рецепт немного удосконалили братья Лунстремы. Они запустили спичечную фабрику, и мы получили наши современные спички. И там не было фосфора, что очень важно. Следующая тема — это алюминий. А, ну, Мое первое знакомство с алюминием происходило на подобной раскладушке. И именно тогда я впервые потрогал, узнал, что такое алюминий, понял все его плюсы, то, что он очень легкий и, и можно его потом сдать. А, алюминий очень крутой. А, самый распространенный металл а, на третьем месте находится по, а, на земле. То есть больше него только кислорода и кремния. А, Но ну, да, алюминий, никто не знал, что такое, до, вплоть до 19 века. Потому что он не существует в свободном состоянии. Он существует в основной массе своей а, в составе алюминий 2О3, оксид алюминия. А, вот. Выглядит он примерно так. Я вас заверяю, каждый встречал алюминий 2 а в своей жизни. Готов поспорить. А глина состоит на одну треть из алюминия 2 а То есть эта картинка прикольна тем, то, что как бы алюминий глина, да, лежит на алюминии. А так сразу не скажешь. А, хорошо. И вот, там как я говорю, 19 век, датский физик впервые получил алюминий из его оксида. Эрстет. Рецепт прост. Берем глинозем, смешиваем с углем, обмазываемся, шучу, не обмазываемся, подогреваем это все, пропускаем через это хлор, получаем хлористый алюминий, затем подвергаем действию калия. калий до этого сначала растворяем в ртути, получаем амальгаму и подвергая амальгаме калия эту смесь глинозема с углем, получаем амальгаму алюминия. Минус калий очень дорогой. После этого всего, когда мы смешали, получаем амальгаму алюминия, производим дистилляцию и получаем уже алюминий. Получаем его очень мало, но, как и вы уже знаете, из-за калия это очень дорогой процесс. А, окей. Сен-девиль, Сен-Клер девиль. Подумал, калий дорогой, окей, заменим на натрий. Дело -то. Да, Немного дешевле. И вот в 1856 году. На заводе во Франции, в Руане, Девиль организовал первое промышленное производство. Все вы, наверное, знаете эту историю, возможно, кто-то не знает, про столовые приборы Наполеона III. Алюминий в те, в те годы был очень дорогим. Он был полудрагоценным материалом. И столовые приборы Наполеона III, его семьи и самых крутых чуваков его, там, с которым он гулял, тусил, воевал, ели именно с алюминия. Всем остальным золото, серебро. То есть ничего интересного. Окей. Теперь 1878 год. Сименс изобрел электрическую духовую печь. Ну, она использовалась для плавки железа. Железо тоже очень популярный металл. Температура железа плавления 1500 один а минус а алюминий 23 которые видели картинку плавится при температуре 2000 градусов хочу обратить внимание электрическая духовая печь 1878 год электричество стоило больших денег сейчас в копейки тогда это было очень дорого но все равно дешевле чем неважно забыл очень долго бились, как сделать эту температуру меньше, как произвести, как изменить процесс, чтобы нужно было тратить меньше теплоты и энергии на расплавление оксида. И вот в 1885 году, спустя 7 лет после того, как придумали электрическую печь, некий Эру Ихол, Эру француз, Холл-американец, придумали современный уже процесс а, получения алюминия из его оксида. А, процесс довольно-таки прост. А, расплав, берется расплав криолита, Это материал, в который входит алюминий чуть-чуть. А, в, в него помещается алюминий 2О3, вот это глинозем, глина она начинает там диссоциироваться, раскладываться. Так. На катоде восстанавливаются ионы алюминия, а на аноде окисляются ионы алюминия у ну, 3 суммарное уравнение электролиза. То есть это все забрасывается, все там плавится, и спасибо этому всему, спасибо электролизу, на дне появляются маленькие кристаллики алюминия. Ну, чем больше это, как называется, чашечка, чем больше чашечка, чем больше электричества, тем больше появляется алюминия на дне. А, а в чем собственно прикол? Почему в 1885 году была решена задача? То потому что температура плавления креолита 960 градусов, как вы помните, раньше было 2000. Теперь 960 градусов. Все. Теперь легко. Этого достичь очень просто в домашних условиях. 10 чайников. Так вот выглядит алюминий для физиков. Алюминий для химиков. Теперь для физиков. Красота. Теперь, где используется алюминий? Алюминий используется в для печенья, в местах для ночлега, для заливания его в арбузы, где угодно. Все с алюминием знакомы, все его знают, все его любят. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. А, о, в чем прикол этой, презента... этой картинки? Это рукоятка, это лодка, это спичка, это алюминий. То есть суммарная картинка всех. Можно алюминий, ну из алюминия можно делать рукоятку алюминиевую. А рукоятка, она легкая. Ну, вопросов нет, я так понял. Всем спасибо.